Снижение В общем, вот река Кепша. Здесь поселок Кепша. Синий мост это у нас квантовый мост, Краснополянское шоссе, новая дорога. Это у нас более такая старенькая, тоже Краснополянское шоссе Старая. Когда садлеры едете в Красную Поляну по старой дороге, просто вот этот квантовый мост видите синий мост, и вот он съест будет. И там уже будет очень древняя Дорога, там увидите кладбище Будет единственная дорога Не заблудитесь вообще никак Сразу заметите, очень-очень длинный тоннель Прям длиннющий капец Какой длинный И после этого тоннеля сразу поворот направо да. Дорога опасная, брать в каски Смотреть часто наверх Мало ли что, камнепад, не камнепад Тойот немного. Очень сложно, коля. Да вообще не заморачиваются. Надо было мне туда перелазить, слушай, для начала-то. Вот она. Старая дорога, мы прошли. Только надо быть аккуратным. Вдруг камни или камни. Камень башка попадет, совсем глубоко станешь. Страшновато, тут валуны упадали просто жестко. В общем, нашли какой-то влаз в гору, тоннель. Значит, посмотрим, что это такое. Сюда Красная Поляна, в общем, идет. А там дорога на Адлер. Вот по этой дороге раньше вообще ездили автобусы где-то лет 8 назад. И когда сделали ту дорогу, по которой мы ехали, по ней стали ездить, и потом, соответственно, сделали вот спрямленную, как бы новую Краснополянское шоссе. Сейчас посмотрим, что тут за тоннель еще один. Опа, а я туда проеду, посмотрю. Блять, фонарик, да, бы не помешал. Ты не стрёмно? Я бы не Знаешь, что мне напоминает вот этот тоннель? Сань. Эээ... Перевал Дятлова ебать. Так поехали, фонарик нужен и все. А кто там может вылезти? какая-нибудь. И на крючок вот на этот тебя повесит, да. да? Поехали. Кстати, оно, по-моему, это короткий, мне кажется. Пошли пешком, пройдемся. А? ну наверно г полез контент, видел, и башить контент нахуй Что ты нахуй нахуй нахуй нахуй нахуй нахуй нахуй как нахуй нахуй нахуй нахуй нахуй нахуй нахуй нахуй А я вот оттуда хотел залезть, кстати. А слушай, а как слазить? Залазить легко всегда. Я оттуда спущусь, как залазил. А как ты залазил? Да хуё знает. Не знаю? Ты же отсюда, <с <с да? Да? Держи. Первая, первая достопримечательность «Залазь советов» называется. 1920 год. Давайте я прочитаю, что тут написано. Какого-то сентября 1920 года в районе Красной Пайляны свыше 20 красноармейцев 273 го полка были захвачены белогвардейцами в неравном бою здесь они были зверски казнены их изрубленные тела были сброшены в пропасть вечная слава героям отдавшим жизнь за советскую родину хотите сказать что вот здесь вот в пропасть в эту были разрублены тела и сброшены куда-то сюда или же наверное, оттуда сюда Падает очень много камней, ну прямо очень много, довольно-таки опасная дорога, она до сих пор вроде в топ входит самых экстремальных и опасных дорог в мире. Прям погнал наверх. Сейчас пизданется. Я, я прям снимаю, чувствую. Нахуй. Я снимаю, мне похуй. <laughs> Ты понял, откуда такие видосы ебанутые появляются? Опа! Там говорит, забор, бетоны поставили, <laughs> Колючая проволока есть, базара ноль. Просто заделали дырку. Вот. Да. Вот она, дырка была, смотри. А, ну вот. вот. Да. И все. Новую колючку повесили. И все. Короче, если вам оттуда вот увидите, короче, вот эти вот столбы, значит вы а на верном длине? пути. Нет, не, не по всей. А Я локацию просто скину все. в общем заход э, со стороны квантового моста сзади у меня находится квантовый мост э, проезжаете если туда по старой дороге желательно вот. вы увидите э, с левой стороны будет шлагбаум. К нему подъезжаете, бросаете свою тачку, бричку и пешочком сюда. В общем, как-то так. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Всем пока.